Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Билыч. И сегодня у нас две посылки с Computer Universe, вот это вот малышка и вот этот большой телевизор. Заказывал я их совместно, то есть в одной посылке как бы но пришли они двумя разными почтовыми отправлениями. если бы я не знал уже как работает компьютер universe заранее, то я бы сегодня забрал только одну из них, потому что трек номер на вторую компьютер universe ни хрена не дает, поэтому нужно на почте спрашивать а не пришла ли еще и вторая вот, особенно если вы заказываете какие-то громоздкие вещи типа вот такого телека. Это телевизор на 40 дюймов, Full HD, мы его сейчас откроем, ну а тут маленькая всякая мелочь, ну тоже, думаю, будет достаточно интересно. Итак, давайте смотреть, как приехал телевизор. Я, конечно, на почте глянул так, мельком, самое главное, чтобы, соответственно, не был поврежден экран, вот, но сейчас нам надо проверить все это более детально, друзья. Давайте начнем сначала с телека, я думаю, что вытаскивать его я сейчас при вас не буду, потому что в одного я потрачу на это минут пять. Вот, это не очень интересное зрелище. Посмотрим уже, когда я его вытащу, на то, в каком состоянии он приехал. Итак, собственно, поехали. Ну что, друзья, распаковал я телевизор. Здесь еще скотч остался. В общем, кто видит косяк? Давайте начнем с такого вопроса. Вот, прикрутил я, значит, в нижнюю часть его, вот эту подставочку. Все вроде бы казалось, что хорошо, как вы видите, повреждений на экране никаких нету, экран целый, то за что я больше всего переживал. Но э, сюрприз ждал меня в другом, а именно вот э, в этом, друзья. Э, я думаю, что вы догадываетесь, что это не лишние запчасти от телевизора. Это, короче, они скололи кусок, пока транспортировали с вон того угла. То есть с дальнего угла телевизора. М -м, приятного в этом на самом деле мало. А вот, но я видел, конечно, и похуже доставку от Почты России таких телевизоров. У меня кореш заказывал тоже телевизора два. Ему два разбили, прям посередине диагонали. Причем то даже не Почта России была, это была UPS. А вот, как вы знаете, я тоже заказывал телевизор, и он мне дошел нормально. А вот, а здесь оказался осколотый край. Как вы понимаете, пока я смотрел на Почте России его, полностью я его не доставал, и этот край не видел. Вот такой вот косяк. Вот. Но не знаю, буду ли я его возвращать или нет. Подумаем с женой, насколько это для нас критично. Так-то, в принципе, тот угол, он даже не виден и никак на производительность не влияет. Тем более, что телевизор будет стоять на тумбе. Поэтому не знаю. Насчет этого я, собственно, подумаю. Давайте теперь перейдем к, надеюсь, более приятной посылке. Вот этой вот малышки. Вот она, красавица. Посмотрим, что у нас здесь. Надеюсь, что здесь лишних запчастей не будет, друзья. Будут только те, которые нам нужны. Так, еще бы не порезать диагональ телевизора, пока вскрываю эту посылку. Ай, господи, как, как же все пакуют немцы. Вроде бы хорошо, а вот телевизор не могут запаковать. Что за хреносень, скажите мне. Так. Давайте смотреть, что у нас здесь внутри. Ну, как обычно большое количество коробки и еще больше бумаги один пакет бумаги второй пакет бумаги третий пакет бумаги в общем до хрена бумаги так у нас здесь целерон 3930 тот кто знает тот поймет зачем нам нужен данный процессор вот но ну, на самом деле причин покупать такой процессор есть только две это если бы вы делаете майнинг-ферму, либо если вы собираете офисный ПК. Но даже на офисный такой не поставишь. Вот, также у нас здесь вот такой вот SSD-накопитель, 120 гигабайт. Это у нас или Adata, ну тут называйте, как вам нравится. Вот, самый дешманский. Все это для очередной фермы, потому что планирую я свою продать, сделать новую. Также Райзер, ну я думаю, что вы их у меня уже видели, штука обычная, достаточно доступная, понятная и уже известная половине, наверное, населения страны. 4 гигабайта оперативной памяти, Crucial. Я знаю, что сейчас всем начнут орать, что мол это Бог тебя наказал за то, что ты майнингом занимаешься, но я так не считаю, друзья. Телевизор все-таки достался мне бесплатно. Вот такая вот веселая мышь для жены. Но ну, думаю, что у те, у кого девушки и жены, оценят. Кстати, неплохой подарок на 8 марта, но это подарок просто так. Вот веселенькая мышка от Logitech. Ну и, собственно, еще одна интересная вещь это плата. Z270A Pro от фирмы MSI. Неплохая плата в плане количества разъемов PCI, то есть X1, PCI Express есть у нее, конечно же. Вот, то есть подходит очень хорошо для сборки майнинг-ферм. И поскольку сейчас профессиональные материнки под майнинг, то есть там H110, D3A от гигабайта и так далее, материнки от осрока, стали стоить просто как слон. Вот. То соответственно переходим на то, что есть, пользуемся вот такой вот MSI. Вот собственно и все, вытащил все, что было в маленькой посылке, очень даже неплохой, мне кажется, набор начальный для сборки майнинг фермы. Вот собирать я ее, конечно же, буду уже на новых картах после их выхода, там в июне где-то. Вот, то есть, когда они уже будут в массовом наличии на рынке, то есть, можно будет купить хорошую карту, нереференсную, и собрать на ней ферму, вот. Но это все купил заранее, чтобы потом не бегать по магазинам, как а, а, в задницу стрелянные, ну, в общем, я думаю, вы меня поймете. Но это все закуп на будущее, потому что свою ферму я собираюсь продавать, я не вижу смысла держать ферму на старых картах она в принципе очень хорошо отработала в пик майнинга, купила часть своей стоимости и пока у меня есть возможность продать ее здесь еще дороже, чем я ее, соответственно, покупал, но для всех особо интересующихся и особо пугливых я буду писать, что карты там были в майнинге, даже если буду продавать их по отдельности, вот, потому что многие почему-то очень сильно насчет этого вопроса переживают куда больше, чем состояние самой карты. Поверьте мне, многие геймеры могут убить карту больше и сильнее, чем на самом деле майнеры. Вот вот такой вот набор, что касается телевизора друзья, то как вы понимаете, как-то не очень хорошо получилось, что разбили угол, но на самом деле не так-то уж и критично. Вот должно же было что-то среди 26 посылок которые я заказывал за полтора года сломаться. Вот, это, в принципе, первая вещь, можете меня поздравить тоже. Собственно, и все, друзья, если вам понравилось видео, было для вас информативным, полезным, то нажмите на лайк, подпишитесь на канал, если вы решите все таки что-то купить, потому что а, сразу вам хочу сказать, что Computer Universe, в принципе, неплохая площадка для покупок, конечно, случаются вот такие косяки, но, как вы понимаете, довести телевизор из Германии в Хабаровск, это задача не такая уж и простая вот то соответственно ссылка на магазин в общем ссылка на магазин будет в описании там же вы найдете код на 5 евро скидки всем еще раз спасибо и до новых встреч